уважаемые партнеры сейчас я представлю вам систему управления таксопарками базовую версию 1.0 которую мы уже показали на лидерских каникулах в китае и многие наши партнеры эту систему уже получили для тестирования как вы помните, о системе управления таксопарками мы говорили еще в Москве на событии в Воздвиженском. Сегодня я объявляю о том, что эта система готова в базовой своей версии. Что это означает? Это означает, что, конечно, она в будущем еще будет развиваться, будут добавляться новые функции. Но тот функционал, который существует сегодня, он позволяет уже начать работу непосредственно э, с водителями э, конкретного таксопарка. А обратите внимание на слайд, здесь вы увидите общий интерфейс системы, первую страницу, которую видит каждый пользователь э, системы таксопарков. Интерфейс организован следующим образом, с левой стороны пункты меню, очень простое меню, все пункты понятны и ясны для тех, кто занимается таксопарками тех у кого есть они, те, кто пользовался подобными системами. С правой стороны, ну, справа и по центру основная часть, где каждый этот пункт меню раскрывается. Для чего предназначена система управления таксопарками? Она предназначена для того, чтобы получить по телефону звонок от пассажира и, оформив заявку, передать этот заказ водителям таксфон всем в городе который находится, где располагается таксопарк, либо какой-то конкретной группе машин или водителей этого таксопарка это все возможно в нашей системе как происходит прием заявки ну, вы чуть позже посмотрите видео как это делается а сейчас я просто вам расскажу. Мы подготовили программу «Таксфон Телефония». Она не выложена в общий доступ. Ее, в общем, не надо искать в Play Маркете и тем более в Она для Android, но она, эта программка у нас загружается с нашего сайта. Да? И те партнеры, которые получили у нас вот эту систему, они могут загрузить эту программу сим Телефон с Android». Диспетчерский телефон. И через пункт интеграции с телефонией подключить значит, свой телефон к нашей системе. Что делает вот эта интеграция? Она позволяет автоматически принять звонок и открыть окно новой заявки. Так, чтобы диспетчеру осталось только вбить, куда подать машину, куда поедет пассажир, указать необходимые параметры заказа, которые ну, аналогичны что у нас есть в приложении, и отправить э, этот заказ водителя. Вот э, такая простая штука, но она позволяет э, не пропустить э, звонок от клиента, не ошибиться в номере его телефона э, при записи, и, соответственно, э, в общем, работа диспетчера становится более удобной. Еще раз повторюсь, система достаточно простая, но те, кто никогда не имел дело с таксопарками, она вам может показаться ну, не совсем ясной. В этом плане, должен вам сказать, что мы планируем организовать обучение для тех людей, которые получат эту систему, которые хотят работать с таксопарками, и где мы немножко подробнее расскажем вот обо всех пунктах, нашей системы но ну, а сейчас я предлагаю вам посмотреть ролик как за 52 секунды сделать первый заказ в системе управления таксопарками и вам многое станет ясно спасибо